Джеймс Вудс сейчас присоединяется к нам по телефону. Джеймс Вудс, вы там? Да, я здесь, Такер. Я могу гарантировать вам одну вещь больше, чем все остальное, что вы когда-либо услышите в своей жизни. Я найму адвоката. Я буду подавать в суд на Национальный комитет демократической партии, несмотря ни на что. Выиграю я или проиграю? Я собираюсь отстаивать права каждого американца, а не так называемой знаменитости. Я не знаменитость, но меня уже трудно узнать, потому что моя карьера была разрушена этими самыми людьми. И я подам в суд. И я надеюсь, что другие люди подадут в суд. И если окажется, что нас много в этом списке, где ДНС нацелился на нас. Я смутно помню, когда ваш твит был удален. Вы, конечно, помните это. Подозревали ли вы в то время, что он был удален по прямому запросу Национального комитета Демократической партии? Я нисколько не удивлен. Я шокирован так же, как был бы шокирован любой другой американец, если бы он стал мишенью кандидатов президента и крупной политической партии. Это удивительно, и как вы только что отметили, гражданское право широко используется левыми, чтобы действительно сокрушить людей справа. Алексу Джонсу только что предъявили иск в размере миллиарда долларов за то, что он сказал то, что никому не причинило вреда. Он сказал то, что людям не понравилось. И они разрушили его жизнь и жизни многих других людей, и они пытались разрушить вашу. Да, президент Байден, все ваши мерзкие маленькие оперативники в DMC, которые нападали на американских граждан. Неужели вам, мистер президент, наконец-то не стыдно? Я любил свою карьеру в течение 50 лет. Я был счастлив быть отмеченным наградами, заслуженным и ценимым актером. И я скучал по своей карьере. И эти люди отняли ее у меня. И они заплатят за эту высокую цену позже в моей жизни. Я думаю, что эти люди паразиты, раз они так поступают. С другими людьми. Давайте ни на минуту не будем говорить обо мне. Давайте поговорим о простых людях, которые опубликовали твит, и теперь их жизни разрушены. Кастинг директора буквально в моем бизнесе буквально выходит в интернет и проверяют каждого актера, который приходит на роль, чтобы увидеть, за кем они следят. Если актер или актриса следят за мной, они заносят их в черный список. Хорошо? Самое время это разорвать. я скажу вам вот что. Это касается не только меня. Но если вы возьмете тысячи людей, с которыми, я уверен, они это сделали, и у вас будет коллективный иск, они могут быть не очень рады этому. Я думаю, что они действительно сейчас в беде. Я думаю, это будет то, что произойдет. Они не будут счастливы в долгосрочной перспективе. И вы знаете, что я собираюсь с этого получить. Я не знаю, но я собираюсь это сделать. Посмотрите, там был парень, который назвал меня кокаиновым наркоманом в первом твиттере. Я никогда в жизни не употреблял наркотики. И они даже оговорили, что он просто делал это. Это была гипербола. Я подал на него в суд. Я выиграл этот иск. Я выиграл судебное решение по этому иску. Вы не можете говорить об этом из-за соглашения, которое мы заключили, и даже больше того. И кто-то сказал, зачем вам это делать? Я сказал, что буду защищать свое имя. Я не позволю им так клеветать на меня. В том случае это повлекло бы ответственность. Но, как вы знаете, есть разница. Но я не собираюсь с этим мириться. Если мне придется быть знаменосцем для этого, то пусть так и будет. Я буду гордиться тем, что сделаю это. Вы должны гордиться. Я хочу сказать в заключение, вы можете заметить, что я больше никогда не общаюсь с прессой. Меня спрашивают каждый день, хорошо? Я оставил Твиттер своим единственным источником информации о любом заявлении, которое я мог бы сделать. Потому что я всегда говорю, что это мои слова. Вы не собираетесь, вы знаете, вы не собираетесь изменять это, снимая замедленное видео со мной в черно-белом цвете и все то дерьмо, которое они делают. Но, но они. Они делают это как джихад против консервативных людей. Меня заблокировали в Твиттере на 8 месяцев. Вы знаете, за что меня отстранили от работы. Цитирую Ральфа Уолда Эмерсона. Вы себе это представляете? Вот насколько сумасшедшие эти люди. Я понимаю, что вы не хотите давать телевизионное интервью, но вам всегда рады на этом шоу, потому что это одна из самых удивительных бесед, которые у меня были за последнее время. Когда вы объявляете кого-то своим врагом, теперь они могут сказать, что вы мой враг тоже. И это забавная вещь в Конституции. Сегодня я написал в Твиттере кое-что о Джеймсе Монро. Вы знаете, сколько лет Джеймсу Монро, президенту Соединенных Штатов. Кстати, позже вы узнаете, сколько ему было лет. Когда они подписали Декларацию Независимости? Нет. Ему было 18 лет. 18 лет. Хорошо. Джону Адамсу было 19 лет. Вы говорите обо всех этих белых стариках, не так ли? Конституция. Они были подростками, борющимися за независимый образ жизни, борющимися за права. Самым ценным из которых, самым ценным из которых было право на свободу слова. И правительство Соединенных Штатов сговорилось отнять у меня свободу слова и выбросить ее в канаву. Есть кое-что, чего они должны бояться больше, чем всего, что они когда-либо представляли в своих самых смелых мечтах. Самый опасный человек для этих коррумпированных, мерзких паразитов – это американец, который их не боится. А также Джо Байден и все те крысы, которые работают с вами в DNC, чтобы закрыть мое выступление. И я действительно благодарен, что мы связались с вами сегодня вечером.